привет вы на канале тыковка тв и сегодня мы открываем sweetbox а, такую коробочку мармелад с игрушкой вот такая коробочка а, вот а, тут все пони указано и кто должен попасться спайк Рэмбо, дэш твалан спаркл пинки и apple jack так, тут у нас еще написано, не, не откроешь, не узнаешь. Но мы, конечно же, откроем и прямо сейчас. Так, давайте открывать. Вот здесь у нас скотч. Сейчас его... Ой. обрежем. Тут. Вот так вот открывается у нас легко эта короночка. Так, здесь у нас вкусный мармелад фруктовым соком написано, а вот такой, вот такой мармелад. Если вы знаете, я открывала видео с котятами, там точно такой же мармелад. Если вы хотите узнать какой, то можно посмотреть это видео. Так, нам вот тут попалась какая-то пони. Тут очень плохо видно, какая пони попалась, но я даже не знаю, какая сейчас. Чуть-чуть надрежем. Сейчас, сейчас. Ой, вот тут. И здесь. Сейчас. Ой. И нам попалось. О, нам попалась вот такая пони красивая и довольно-то огромная, вот такая, с крылышками красивыми, рогом таким, она довольно-то тяжелая, ну, я бы сказала, такая, правда, тяжеловатенькая. С этой пони еще вместе идет вот такая карточка. Вот такая карточка, тут надпись... Вот такая надпись тут. А вот тут а, показана вся коллекция. Вот тут написано, собери всю коллекцию. А, вот тут а, Рарити, Пинки, Пинки, Пайплджек, Твайлд Спаркл. И вот пони, который нам попалась. Это принцесса Луна. Вот такая хорошая пони. Вот такая, вот я бы сказала очень хорошая качество, но ну тяжеловатая, что на удивление. Я думала не такие легенькие эти фигурки. Ну, не знаю. Она стоит на такой подставке, наверное, все из этой коллекции стоят на таких подставках. Ах, красиво очень покрашена, да, это по не вот так вот такая красивая. Ее отметочка тоже красивая прокрашенный довольно-то успешно всем пока вы были на телеканале тыковка тв подписывайтесь на мой канал ставьте лайки смотрите мои видео они еще лучше может быть мы еще откроем эти коробочки всем пока